При бета-распаде из ядра вылетает электрон. Уравнение бета-распада указывает на увеличение зарядового числа на единицу, а массовое число не меняется.